Приветствую автономы и лица с нетрадиционной пищевой ориентацией. И сегодня снова поговорим о Матрице. Появились некоторые господа, которые себя заявляют админами Матрицы, да, что их Матрица наделила какими-то админскими читерскими правами, правами. Да, вот. И они тут, собственно, сейчас все разрулят. Но, друзья, как, какие, какие еще админские права? Вот тот, понимаете, ну давайте начнем с самого начала. Тот создает игру или программный софт. Соответственно, в игре зачем он туда закладывает, прямо в, в коде, прям возможности вот читерства, зачем закладывает. Ну, наверное, чтобы продать тем, кто, в общем, в эту игру будет играть, не? чтобы у них был перевес в игре. То есть, ну, бизнес ничего более, да. Вот. Либо в программном софте. Они это вкладывают, чтобы, соответственно, смотреть, ну, также перепродавать, самим пользоваться через эти дырочки. Вот. А создатель, который вот это все создал, пространство, как я вам уже говорил, которое это все создало. Вот. Зачем она туда будет закладывать эти дырочки? Если надо, оно и так войдет. Вот. Оно все себе уже давно прописало. Ей, ему не нужны вот эти дырочки. Вот. Оно, оно все и так пользуется. Вы поймите, вот эта игра, вот, вот все, что происходит, оно в этой игре заложено изначально. Эту игру нельзя поломать. Нельзя, невозможно ее поломать. Никак. Все, что происходит, значит, это в ней заложено. Если цивилизация погибает, значит, заложена будет новая цивилизация. Все заложено, все случаи эти предусмотрены. Все это есть. Все защиты от дурака все сделаны. Все это есть. Для этого тут не нужны никакие админы. Мне, знаете, сразу анекдот вспоминается, когда... В психушке трое да, сидят, и двое из них ругаются, третий слушает. Первый говорит, «Я Иисус Христос, меня Бог послал». Да, второй говорит, «Нет, это я Иисус Христос, это меня Бог послал». Ну и к третьему говорят, «Ну ты хоть скажи, кто из нас Иисус Христос, кого Бог-то послал?» Тот говорит, «А я никого никуда не посылал». Понимаете? Бог никого никуда не посылал. Никаких Иисусов Христов, Христосов вот в этом отношении, да, как нам преподносится с админскими правами в Матрице, не было. Был продвинутый человек, был пробужденный какой-то, ну что его пространство, да, послало? Нет, просто это прописано в самой игре, вот такая возможность. Вот. Просто он ее развил, и все. Это его такое вот развитие, такой его опыт, и не более того. Вот. Я вам просто как, как про момент хочу сказать еще в этом плане. Вот. То есть, ну, как я говорю, да? С позиции программиста, создателя, кто создал этот мир, вселенную, игру вот эту, ему не было нужды здесь каких-то админов назначать и прописывать вот эти а, дыры, запихивать, читеров делать, да, возможности читерства. Этого просто необходимости нет. Если что-то возможно, значит это заложено. И это заложено для всех, кто этого уровня достиг. А. Все. А теперь с позиции прав вообще, как вот все здесь работает, как я это вижу. Правами никто здесь в этой игре не наделяет, права просто берутся. Вот можешь взять, вот, выросла у тебя вот эта могучка, вот, бери, вот, удержать, если сможешь, права, вот, бери, пользуйся, можешь, не бери, вот, значит, ты не можешь, не дорос еще до этих прав, вот и все. Вот. На самом деле все это просто. И права здесь, кого-то лишить прав на самом деле невозможно. Лишить можно только свобод. Вот базовые все права, они у нас есть. Все базовые права, они у нас есть, их лишить нельзя. Создатель нас наделил, пространство именно нас наделило. Никак нас не лишить. Свобод, да, можно лишить, ограничить, соответственно, нашей свободы какие-то, а права нет, права у нас есть. Вот. То есть надо понимать, надо понимать, что такое права, а что такое свободы. Вот если вас чего-то смогли лишить, да, то это ваш право. Это ваша такая свобода, это произошло ее ограничение или лишение какое-то условное, там, да, или тотальное, там, временное, может быть. Вот. Но это всего лишь вас просто вот, этой, вот этих свобод лишили, Они а не права. Потому что право, оно прописано в базе. Ну, кто вас может этого права лишить? Кто? Каким образом? А если лишили? Вот есть некоторые юристы, которые там пытаются объяснить с тех позиций, что чем отличаются права от свобод. Вот. Что э, право ваше надо реализовать, да? а свободы как бы нет. Вот у вас есть свободы, да? Вот они есть, все, их реализовывать не надо. Они у вас как бы есть изначально, да? А право надо реализовывать. Вот у вас есть право там сделать то-то. -то, надо реализовать возможность на это право. Потому что если государство не реализует, ну что это за право, если возможности оно не смогло вам предоставить, реализовать это право. Вот. А свобода это немножко другое. Нет. Вот у вас есть свободы, все, вам их никто не обязан реализовывать. А вот ограничить вашу свободу могут. Вот. То есть, если вас чего-то ограничивают, это я вам говорю, как правовед, просто вот эти юристы, они не до конца разобрались. Вот. Если вас чего-то ограничивают, то это не право, это свобода. Потому что прав вас никто не может лишить, кроме собственного Создателя. Вот. Только, только вот Создатель вас сюда послал, он, собственно, и распоряжается, в общем-то, что и как у вас должно происходить. Ну, а все остальное – это уже это не создатель, это просто свобода. Поэтому, друзья, вот если вы какое-то право взяли, то, соответственно, применяйте. Если не получается применить, то это ваши иллюзии. Вам показалось, что вы обладаете этим правом. Вам просто показалось. Креститесь, господа, креститесь. Поэтому все вот эти э, так называемые админы матрицы, да, с админскими они сюда правами вошли, рассказать, что тут игра сломана, что матрица сломана. Их задача вот только в этом. Сказать, что вам сейчас всем прилетит ай яй если вы не почините игру. Типа это не их а, дело чинить их. Дело главное вот сказать, что тут сломано. Ребята, хорош, что за детский сад? Вы либо берете права и делаете, вот, а губами шлепать игры нет. Не, не это. Не нуждается в том, чтобы ее ремонтировали. Она не сломана. Все, что здесь есть, повторяю, это в ней заложены изначально все возможности. Вот. Так что можете продолжать шлепать купами, что здесь что-то сломано, что у вас есть какие-то админские права. Вот. Но права, если они есть, то вы имеете право, собственно, все это сделать. Да? Говорите сломано, ну почините. Раз не можете починить, у вас нет никаких прав. Вот, и вот этот детский сад что тут что-то сломано, да? Я вот сейчас скажу и перейду а я я сейчас очень Никто никуда не придет, никакого я я не очень вот, Прекращайте этот детский сад. Прекращайте. На этом, друзья, стоп, господа, автономы и лица с нетрадиционной пищевой ориентацией до следующего видео.